И вот наступает лето, скоро будет э, тема забора, и опять возникнет вопрос, выпирают столбы, и что делать. Посмотрел информацию, много роликов посмотрел на YouTube, э, посмотрел на Яндексе, на Яндекс-картинках, и ничего вразумительного не нашел. Сейчас я повторю э, э, то, что я увидел, чтобы для ясности было. Значит, рекомендуют. Вот это столб. Вот это уровень земли. Сейчас я ручку возьму. Так. так удобнее будет. Вот. Получается, что? Или забивают вот этот столб на глубину ниже двух метров. Ниже глубины промерзания. Или высверливают. И потом трамбуют здесь чем-нибудь вот, заштриховано. Чтоб не упирало. Ну, да. Тогда не упирает. Вот. А если вот так делать, забить, допустим, на полметра или на метр, получается, что осенью летом не упирает. Осенью не упирает. Зимой не упирает. Именно весной. Что происходит? Значит, с весны, лето, осень, идут дожди, идут дожди, дожди. Во-первых, выпирает не от зыбучего грунта или пучинистого. Совсем не все всеми, Именно от воды выпирает. Понимаете, От воды Что осенью дожди Не будет осенью дожди ничего не будет Итак, поехали Летом идут дожди Все не проходит сюда вода Столбы не упирают, нет ну Вода и вода, вода, вода везде Вода, вода, кругом вода Потом идет осень, зима Она благополучно, вода превращается в лед Зиму проходит, ничего не упирает Потом начинается весна Этот лед начинает таять а объем воды намного больше, чем объем льда. И получается, что вот эти силы, им куда-то надо уходить. То есть, лед расширяется. вот возникают силы давления на столб и сюда, и сюда. А куда ему идти? И вот получается, что его вот так вот раз и задирает. Ну, видели, наверное, как под заборами вот так вот задирает и все. Его вытаскивают и меня вытаскивают, да. Что, на полметра забил, вытаскивает. Поэтому, что я предлагаю? <coughs> ну, я предлагаю вот свое. Не заглубляясь. Э, не надо бура никакого. Лопаты выкопали вот э, конусовидную э, э, яму. Установили столб вертикально и обсыпали вот это. Нет, не гравером. Не надо гравером. Потому что в гравере есть э, э, мелкие частицы типа песка. ни нафиг не нужно. Э, щебнем. Щебнем. Вот у нас линия электропередач, там столбы гого, -го, наверное, по 6 метров идут столбы, их не пирают. А вы посмотрите, и у вас тоже есть, они щебнем засыпаны, никаким не гравером. Вот щебнем засыпали. Именно вот эта форма, не вот такая вот форма, вот подбор это неправильно. Именно вот такая форма. Получается, что силы давления давят, ну, ну и что, ну щебень сюда поднялся, а забор, а стоп тот будет стоять. Вот, это одно. Ну, это как, моя идея не проверена. Я буду ее проверять. Вот. А у нас в поселке делается все по-другому. Выпирает из, из проблема в чем? Выпирает столбы из земли. Так не закапывайте в землю. Вот понимаете, русская тупость. Вот выпирать надо еще глубже. Выпирать еще глубже. А еще еще будет выпирать. На 10 метров, что ли, будете сверлить. Какие-то идиоты. У нас в поселке. Я увидел то, что, да уже давно идет, несколько лет, то, что никогда не видел. А никто столбы уже не закапывает. Берется, ну, я видел и трубы шли, круглые, круглые трубы. Ну, кто что, на горах. вообще там началось все с рельса. Кто-то <режит> рельсу положил, рельсу железной дороги, поперечины вот так вот сделал, приварил. И на этой основе ну, рельсы-то лежат на земле, поперечина для того, чтобы ветром его ни, никуда не, это, не свалило. А и тут приваренные с профиля стойки вертикальные. И уже на этих стойках у вас забор, собственно, металлический держится. Ну, вот у меня вот по вот так вот сделали. Рельсы уже не найдешь списанных. Поэтому приходится покупать... Ну, можно с дерева, но это долго а это сделал так на века ну кого копеечка есть у кого нет не далеко городить если как у меня 60 метров дом угловой с одной стороны 40 метров с другой 20 ну, все равно что-то там думал но сделал я с металла но как бы в экономичном режиме выпирает столбы выпирает, потому что не заглублялся на два метра буду вот так вот делать Потому что я уже осаживал его. Ну, смотри, вот, вот весной опять выбирает. Так, ладно. Значит, э, профиль э, квадрат. проложен. А здесь два варианта. Или трубу какую-нибудь. Или такой же квадрат поперек. Или вот я нарисовал уголок тоже. Ну, короче, э, сюда метр. Ну, и сюда метр. Потому что ветер дует, чтобы не, не упал он. Надо же за что-то держаться. Прямо на земле лежит. Можете сюда, ну, опять же, ну, камни накидать или чего. Они в землю просто утопленные будут, как... Ну, чтобы землю не продавливало. Ветровые нагрузки-то все равно... Я не знаю, как у вас ветра. У нас бывают хорошие ветра. Ну, все. Вот у вас уголок лежит. Не уголок, а профиль. Идет по земле. И на этой основе уже привариваются вот эти вот вертикальные столбы ну, уже там просто к вертикальным столбам вот прожили на металлические опять же с профиля только не такого как здесь и а поменьше ну самого меньшего даже можно не квадрата а вот такой взять профиль все приваривается и уже саморезами металлопрофиль э, под забор здесь делается. Все. Не надо столбой загру загрублять. Извиняюсь, может, я голос повысил. Мой. Такой человек. У меня у нас в роду все такие. Я, наверное, особенно крикливый. Ну ладно, это так. В общем, вот такие идеи. Две.